Покупай умней, живи веселей, покупай смелей, жми ссылочку в описании. Всем любителям танковых экшенов и танковых баталей приветствую вас уважаемые зрители, а прежде чем начать свой обзор прошу чекнуть кнопку подписаться и прожать лайк, это поможет этому ролику как-то продвинуться вперед. Сегодня я хочу сделать обзор на непопулярные танковые экшены. В которых можно поиграть на технике, пострелять в противниках. Итак, мой топ непопулярных танковых экшенов. Итак, даем оценку за геймплей, присутствие доната и играбельности. И на пятое место я поставил Battle Tanks Legend World of War, что в переводе «Битва танковых легенд мировой войны». Да, пахнет э, жареной картошкой. Геймплей отличный. Играбельность есть. Из недостатков очень донатное зло. Цены просто жуть. На голду, на, на технику и прочие расходники. Малость э, геймплея в роликах, которые вы можете увидеть. Э, на низких уровнях дискомфорта нет. Лагов не заметил. График очень... Графика очень актуальна, игра весит очень немного. Из-за очень неадекватного доната, игра занимает пятое место. Почему же? Игра вроде бы хороша, но все же есть донат. Все же в игре при придется платить деньги за технику, которую вы хотите приобрести, и поэтому Battle Tank Legend World of War, что очень большое название, по-моему, для игры в танки, кажется для меня очень длинным. Как, как вам пишите комментарии комментариях, что вы знаете о этой игре и нравится ли вам такая игра, в которой нужно играть и зарабатывать опыт, а также тратить на нее свои кровно заработанные деньги. Итак, продолж, продолжим, ребят, продолжим. И четвертое место, которое... В этом моем списке я дал э, Tank Force. Это игра, что-то подобное. Я видел пикс пиксель-хайтинги Armored Warfare. warfare очень похожий геймплей по мобильности и играбельности, трудности с управлением... Нет, из недостатков средний. И донат, если это можно назвать средним, в отличие от конкурента, он ä, все же дорогой. Из плюсов вся новая техника линии прода ä, прокачки не ожидал увидеть кур Курганца. И, конечно же, Т-18, что похоже на Т-14 армата графика очень интересная игра весит немного и все же немного геймплея для вас я показал всю весь весь который будет присутствует в игре немного играбельности какой она есть и вы это увидите буквально через пару секунд. Вот. И что же, что же хотелось бы сказать об этой игре? Игра, да, очень интересная, игра очень актуальная. Присутствует наличие техники. Но все же, все же из-за, как мне кажется, присутствия такого средненького доната, который есть в игре, принимает роль такую же, как вроде бы ты играешь и плачешь за это деньги. Итак, смотрите на геймплей. Всем приятного просмотра. Жду от вас комментариев по по данному ролику. Понравился ли вам? Такой обзор, понравился ли вам какая-то из этих игр, если да, то пишите в комментариях, и какая именно для, для вас игра более-менее адекватная, так как, возможно, мы будем стримить эту игру для вас. И не забывайте подписываться на канал. Это для меня очень важно, также важно, что вы поставите лайк этому видео, может быть, дизлайк, мне это как бы все равно, но дадите мне какой-то шанс продвинуться вперед. Вот так, ребята. Итак, смотрим следующий ролик. Это ролик из Tunker Force. В игре присутствует.. Обучение, я его прошел Вам, к сожалению, достанется Небольшая часть этого ролика Который я прошел Соответственно, я был новичок В этой игре Также Она очень схожа с Предыдущей игрой По Играбельности То бишь, смотрите, графика очень похожа Но чуть-чуть Нет нет этого, хотя на, на изображениях, да, вот когда мы смотрели в ангаре эту технику, да, там есть небольшой пиксель хайтинг, но, а вот в игре он как-то не чувствуется. Мне геймплей очень понравился, но, к сожалению, тратить на игру бесконечное... Бесконечную трату Время и денег Мне как-то не хочется А как вам? Хотите вы играть в такие Игры или нет? Вопрос такой, к вам Пишите в комментариях Итак, смотрим Геймплей, наблюдаем за игрой Все четко, видите Никаких лагов в игре нет Техника едет Адекватно Двигается, адекватно, стреляет, конечно же, адекватно. Вот. Можно пробить, причем, мне кажется, хоть куда это мне понравилось, что нету никакого там пробития, там непроби... непробиваемых зон и тому подобное. Вот. Вот, как вы видите, все довольно легко и просто. Противник противник обороняется, а я нападаю все, как в любое другое, в другом танковом экшене. Но единственное то, что в игре есть злой донат. Ушел противник от меня, и я действую дальше. Кого же мне лупануть? Конечно же его. И раз, и попали. Все очень просто, победа. И так разберем немного техники, как я обещал. В Танк Force мы посмотрим технику, которая присутствует в игре, немного линии, то бишь я посмотрел советскую технику, предоставил вам небольшой обзор на Т-90МС, по-моему, по донату. Это Т-14 Армата. Как она выглядит в игре очень такой красивый ангар. Помнится мне, тот же ангар был и в Armard Warfare, кажется. Ну, уж типа того был. Или э, похож. Он. Это Т-90 У, по-моему. Или. Да, Т-80У, по-моему. И вот он, Курганец. Смотрите, это Т-15. В обличии курганца, друзья мои. Что, что по донату, это очень дорогая техника. Я показываю вам, сколько стоит один премиум танк. Это очень дорого, ребят. Мы покупаем слой, что слот, чтобы посмотреть еще. Танки и... Э, из присутствия техники это НАТО, э, Россия, НАТО и Китай. Как я уже и говорил. Э, вот э, такие прокачиваемая ветка танков. Э, есть э, премиум танки, э, которые присутствуют в игре. Они тоже как бы стоят, как вы видите на экране. Вот. Стингрей центавр и тому подобное то бишь вся современная техника в игре присутствует ее также можно прокачать за, за репутацию, которая конечно же э, очень будет трудно заработать, я по себе знаю с такой э, более похожей игрой я сталкивался она будет дальше э, поэтому э, как бы обязательно просмотрите ролик до конца очень будет интересно ставьте свои лайки, пишите свои комментарии у Китая все то же самое есть и очень даже интересная техника которую я даже не встречал и опять вернемся немного к геймплею игры Все довольно удобно, все в управлении, как бы, э, управляется башня мышью, что э, в будущем я замечу это, как бы, в следующем, можно так сказать, отрывки, то, что башня не будет управляться именно мышью. Здесь все довольно просто, это такой же танковый шутер, как и все Ну вот, друзья, переходим к следующему, следующему э нашему топу. И третье место я дал э всем известный, наверное-таки, всем известный. Это браузерный онлайн танковый шутер. Э это танки онлайн ждем ждем меня <связь> я что-то немного подзавис ну и ладно бывает наверное поиграбельность танки онлайн Самая адекватная игра Из всех Которые здесь есть А также Из-за не... Нет никаких Недостатков Кроме того, то что как Можно назвать И недостатком Можно и назвать Плюсом игры То, что это браузерная игра Но все же Доната в игре нет Немного сложноватый геймплей, но все же, если ты хочешь покататься вот так, как я покатался, почувствовать какой-то новый геймплей и поубивать немного противников, хотя за все время, которое я провел в этой игре, Uh, Наверно-таки у меня, можно так сказать, не получилось там Нагнуть кого-то, получить... Я просто делал ролик, для которого уже заранее выбрал uh, танковые шутеры Которые недопопулярны тем шутерам, которые популярны а к ним относится, наверное, на первом месте у нас будет World of Tanks. На втором месте бы отдал я, конечно же, Armored Warfare. Но тут есть хороший конкурент. Это War Thunder. И второе место я отдал, как бы... Для себя, да, вот как я по себе, по геймплейности я я отдаю как бы именно War Thunder, а на третье место я уже даю как бы, Armored Warfare, так как я ее тоже давно играю и получаю удовольствие от игры, но все же как бы минусов очень много в игре, которая... Я знаю, которые многие игроки знают, но это не топ лучших танковых шутеров. Мы это не обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем именно непопулярные танковые шутеры, хотя в танке онлайн очень-таки нормальные онлайн есть с кем постреляться вот так как я сейчас стреляюсь с противниками интересный геймплей как бы и из минусов я как бы ничего не нашел игра полностью бесплатна в игре присутствует система прокачки танка прокачки брони и тому подобное вот соответственно, наверное, самое доброе, самый добрый танковый экшен это танки онлайн. Я бы поставил э, на первое место, но к сожалению графика здесь немного отстает. Да, игра браузерная, я бы я понимаю, и поэтому как бы она у нас э, на, на третьем месте. Есть, конечно, минусы по управляемости в игре. Как вы видите, сам танк падает, падает и переворачивается назад. Что-то я не пойму, что мне там провисло, но ладно, я это потом вырежу. Как-то я не обратил внимания при записи, то что у нас подвис прошел в игре, чуть попозже я это удалил. Да, был подвис все же. В общем, нормальная игра, в которую можно по поиграть без доната и вообще поприкалываться, если хочешь как-то провести время именно в танковых шутерах, именно танки онлайн, как бы полезная штучка. Ну и переходим к второму месту, друзья мои, это прямой конкурент проекта Armored Warfare, также э, как э, и по названию, как я считаю, да, то что это армада э, Modern Tanks, есть э, собственный чат, есть геймплейность в игре, а также неплохой онлайн. В этом, на этом мы немного остановимся, так как в этой игре я провел очень много времени. Из минусов в игре это не, как я говорил, то что она не управляется мышью. Именно башню нужно поворачивать какими-то кладочами, подстраивать под себя. А это очень как вы видите и чуть-чуть неудобно. Из-за этого я чуть-чуть не с привычки зашел в игру и как бы получал плюхи. Вот. а так игра очень интересная, есть вся современная техника, в игре присутствуют также три э, вида конкурирующих видов техники, это Россия НАТО, Китай также что приводит меня на мысль, что разработчики данного проекта одни и те же но мне кажется это не так этот проект, именно этот Armada Modern Tanks можно играть бесплатно на фейсбуке, а также на мобильных устройствах. Геймплейность очень адекватная в игре. Средненький донатик, то бишь вы можете копить золото, которое будет вам даваться на, на уровне за что-то за какие-то действия то бишь э -э, голду можно заработать как вы видите у меня 185 э -э, голды и можно также потратить до на дополнительные какие-то плюшки и дополнительную э -э, технику да дополнительные там э -э, бусты э -э, перезарядки и тому подобное вот э -э -э. У меня в этой игре есть премиум техника, которую я зарабатывал. В игре я, наверное, провел больше года. А потом, как появился ПК, я начал переходить на уже компьютерный. На компьютерный геймплей и компьютерные игры. вот такой геймплей игры к сожалению всю технику у меня не удастся показать в обзоре который у меня присутствует на, на данной, в данной игре но кое-какую частями я покажу это танк cv90 которого э, нет э, наверное в проекте армата который я давно жду э, уже несколько лет жду его вот но все же игра прямой конкурент именно э, какой игре это армада э, armored warfare Assault, да? и именно данная игра конкурирует с ней так как игра тоже бесплатная есть в игре свои бусты свои своя техника свой чат и как вы видите запускает она очень таки быстро и Каждый, каждый бой по, по, по своей э, геймплейности э, очень таки интересен вот. э, также присутствует э, наличие техники как т14 армата э, круганец э, мардер и тому подобное да? как бы вся современная техника в игре присутствует также в игре присутствует э, вымышленная техника, так как и э, в, в Tank Force э, есть Т18 Армата. Э, к сожалению, я не понял, почему они ее ввели, но все же э, какое-то, наверное, отличие есть. Это те типа 152 башни или что-то типа того. Вот. здесь охота за серебром присутствует которая будет даваться вам в ходе зарабатывания боя, а также в ходе самого боя вы можете получать дополнительные бусты за убийство противника либо там как говорится, крысятничать. Есть э, в игре, как я говорил, да, премиум техника, которая тоже стоит э, в пределах там 2-3 тысяч, это как бы бывают э, скидки, а также всякие мероприятия в игре. дополнительный опыт э, никогда не помешает, так как чем больше вы зарабатываете за бой, чем больше у вас опыта получается Быстрее! Быстрее! в бою. Это ОБТ, уже на ОБТ показываю геймплей, так как техника у меня присутствует и я не пожалел времени, как бы для этого ролика показать вам полностью геймплей игры. Правда, карта мне попадалась, наверное, таки, если я выбирал рандомно, да, тут нужно, как немного, у нас система э, такая, что для, для того, чтобы вы могли постоянно играть, э, вы должны получать либо дополнительные вот такие виды топлива за которым вы будете расплачиваться за э, какую-то карту дополнительно если вы там привыкли э, на одной карте играть то она будет стоить вам три таких топлива всего топлива выдается там по моему в день по 10 штук но соответственно это несложно делается как бы все все это получается в ходе боя, и как бы ты можешь, если взял там, допустим, по, э, быструю технику, которая может э, быстрее проехать, быстрее прорваться вперед, э, можно вот таким образом получать э, и голду, если э, вы убили, или противник убил, премиум танк. Из премиум танков часто выходят голда, и я думаю, что это и привлекает игроков в данном танковом шутере онлайн. Причем здесь непро... неплохой, играют в эту игру очень много людей, которых я знаю, которые являются моими товарищами до сих пор. Мы с ними общаемся, как бы это не реклама, а чисто вот э, то, что мы как бы действительно провели время с удовольствием и с пользой, да, как бы для себя мы узнали несколько танковых шутеров, которые присутствуют э, в игровой сфере и игровой тематике, да, это не только три э, там танковых шутера, да, которые есть э, на данном э, сегменте, а также это есть и непопулярные танки, которые вы могли бы не знать. А, значит, если вы их не знали, вы напишите в комментариях, поставите мне лайк. Я надеюсь, что поставите лайк. Ну, можно и дизлайк, конечно, но я, я, не, я от этого не откажусь. Значит, ролик был для кого-то бесполезным. Хороший бой, первое место, да, я согласен с этим. Вот это был бой. Поздравляю с повышением. Есть также система... тема повышения. За это вы получаете тоже дополнительный опыт. Как бы если вы находитесь э, в топе, то всегда будете получать этот... Э... Да, вот сейчас меня убили с одного шота. Это какой-то прем катался. Я так и не понял, что за прем. У него урон на 700 с лишним дамага забирает. Конечно, Эрсерка и Т-танк, но он все же получил плюшку просто так, можно так сказать. Хорошо. Вот так и еще раз э, наш тангу уничтожен. Чем-то напоминает э, возрождение, столкновение именно по а, именно геймплейности и а, вс всего а, присутствующего. Только единственного нету захват точек, захват точек. И а, здесь, а, по-моему, даже вас нету, да, каких-то... Хотелось бы, конечно, чтобы игра развивалась дальше, немного стала э, более графоннее, что ли, и, конечно же, меньше доната, больше активных участников в игре. Поэтому хотелось увидеть от разработчиков э, действительность, э, чтобы перейти на ПК-версии и, конечно же, получить э, свою нишу. Хотя, может быть, разработчиков и устраивает данная ниша, то, что они присутствуют в Фейсбуке, а значит, игра кого-то интересует, значит, есть донат, э, значит, есть э, э, своя тематика. Ну и последний, последний наш, можно таки сказать, из топов, самый на первом, первое место всего топа занимает, конечно же, World of Tanks Blitz почему я выбрал именно эту игру потому что наверное, таки она самая популярная среди этих игр почему она заняла первое место наверное таки самая интересная игра среди этих игр по геймплейности и по играбельности да? как бы, почему я поставил именно эту игру я как бы не знаю, но мне больше понравилось э, то, что именно World of Tanks Blitz Самая, мне кажется, более-менее адекватная игра Хотя в игре тоже присутствует э, донат, он, наверное, во всех танковых шутерах присутствует Но мы оценивали, э, как я оценивал это э, на 10-бальной шкале что, допустим, в первом, в пятом месте, да, она заняла там, донат занял 10, 10 из 10, как бы, да, вот, если в Танковой force оно немного подешевле, да, как бы, донат именно премиум техника, она, там, если один танк стоит 75 тысяч голды, да то в танковом force да он стоит там где-то 55 тысяч голды да где -то так вот. то бишь 8 баллов мы отдали танков Force, да и танки онлайн я просто сюда включил для того чтобы они были как бы она бесплатная она может быть играбельная но она интересна для не для всех до да, танкистов которые бы в нее играли может можно сказать так как детская детская игрушка да? вот я оценивал это все по десятибалльной шкале как бы именно вот среди среди нашего топа да как бы вот и именно как бы да она именно World of Tanks Blitz где-то вот между арматой Modern Tanks, да, Modern Tanks, и вот она где-то посередине между этого, вот стоит, да, по мере того, что ты можешь там купить танк за 500 рублей как бы это как бы можно так сказать небольшие деньги да это не 2000 это не 3000 рублей которые ты вложишь в танк это наверное самая самая адекватная игра так друзья всем спасибо за просмотр всем